Дальше у нас остался белтинг. Да, вот вообще для чего нужен белтинг, вокальный прием? Белтинг это звук твердого неба, это также звук без воздуха. И это звук, который идет через резкий удар. Если не будет вот этого резкого удара, импульса, белтинг просто-напросто не получится. Скорее всего, вы свалитесь в микст. Белтинг нам нужен, конечно же, на высоких нотах. Но, допустим, Ани Лорак использует этот звук твердого неба и в среднем диапазоне для того, чтобы, опять-таки, разнообразить вокал. Допустим, Светлана Лобода, вот я даже не слышала ни одной песни у нее с белтингом. Поэтому, если вы хотите петь песни уровня там, Лободы, допустим, вам белтинг не нужен. Здесь нужно разобраться с вашими желаниями. Если вы хотите петь Лорак, хотите петь Гагарину вот такого уровня песни, белтинг вам катастрофически необходим. Вы просто не сможете без белтинга обойтись Поэтому здесь вы уже решаете сами. Я бы рекомендовала осваивать белтинг, но идти таким путем. Сначала вокальный нос, потом уже подбираться к белтингу. Потому что все-таки это достаточно сложный прием. Он используется на высоких нотах преимущественно. И на первых порах я не рекомендую брать песни с высокими нотами. То есть надо на первых порах брать максимально легкий материал. Поэтому белтинг можно в принципе... Можно в принципе на первых порах тоже не осваивать. И в грудном регистре таким образом у вас останется только вокальный нос. То есть в целом вы можете вы можете весь грудной регистр заполнить вокальным носом. Да, ваше пение не будет супер разнообразным и таким динамичным, но как вы можете выйти из ситуации? Вы можете использовать более легкий вид динамики громко-тихо. И у вас вокальный нос может быть в начале строчки тихим, к концу вы увеличиваете Пожалуйста, тоже будет динамика, будет интересно. Западные артисты часто используют белтинг-конструктор. Очень часто. Вот западные артисты все приемы используют очень часто. Более того, они могут смешать микс с белтингом, и вы будете сидеть и думать, а что же это за прием? Вроде и не микс, вроде и не белтинг, а они взяли и смешали. Они даже делают так. Могут замешать даже три приема, поэтому здесь нужно, конечно же, чтобы петь западных артистов, нужно знать четко технику выполнения каждого вокального приема, уметь смешивать и хорошо это слышать в песнях. То есть очень такая серьезная тренировка должна быть, и чтобы этот навык у вас закрепился и вообще вы овладели этой способностью, вам нужно не один десяток песен разобрать и разных артистов. То есть научиться это все слышать. Четко, да, потому что если вы неправильно определили прием, вы поете не тот прием, и, соответственно, у вас не получается такое же звучание, как у артиста.